На этот ролик ожидается огромное количество хейта от организации отцы страны, конкретно от Рената, поэтому маленький такой дисклеймер. Все, что будет сказано в этом ролике является моей личной точкой зрения, моим личным мнением, которое я никому не навязываю и которое можно не принимать за истину в последней инстанции. Здравия вам, господа бояре! Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся я вынужден записать ролик и рассказать всю правду об организации Отцы Страны и конкретно о товарище Ренате, который является ее отцом-основателем и, собственно, лидером этой организации. Когда-то давно, в 2019 году, когда я только начинал развивать свой канал, когда все МД между собой грызлось, тот плохой, этот плохой, патриархи плохие, миспы плохие, не слушайте этих, слушайте тех, но это и сейчас происходит, но в тот момент а? появилось желание как-то вот эти срачи прекратить, как-то на какой-то почве где-то с кем-то объединиться и попытаться сделать общее дело. Таким образом, было организовано мужское галитарное движение во главе с Антоном Сарвачевым. Когда оно организовывалось, Сарвачев главой как бы такой вот общепризнанный не был, все было на равных правах, все было абсолютно одинаково, просто он потом вложился больше всех в это все дело, и поэтому его признали лидером. И одновременно где-то с этими событиями появился вот Ренат и попытался создать организацию, которая бы помогала отцам после развода. Ринат попытался создать организацию и назвать ее «Отцы России» для помощи отцам. С названием не получилось, потому что название было уже занято. К тому же слово «Россия» использовать в названиях – это не то чтобы запрещено, но там опять же надо с кем-то об этом договариваться, получать какое-то разрешение. Все не просто так. В итоге Ренат пошел по пути наименьшего сопротивления и обозвал собственно свою организацию отцы страны отцы страны, что же это был такой, да? Это объединение было отцов, которые пострадали там после развода, которым нужно всем вместе как-то бороться за свои права. Почему всем вместе? Потому что хотелось всем все бесплатно, до да, Юристы у нас больших денег стоят, а им хотелось сделать все бесплатно. Определенных успехов они все-таки добились и даже 19 ноября, по-моему, 19 -го года мы сидели с Ренатом за одним столом. Я сидел, Сарвачев и Ренат, вот на празднике 19 ноября, 19 -го, по-моему года, и там мы критиковали все вместе закон о семейно-бытовом насилии. После чего я думал, что как-то отцы страны будут взаимодействовать с мужским эгалитарным движением, и конкретно с Сорвачевым и со мной, но как-то это взаимодействие просто не наблюдалось. А когда я с этим вопросом обратился к Сорвачеву, он сказал, что мы уже как бы не с ними, мы отдельно. Я говорю, почему? Ну, там потому что, короче, ну не хотят, плохо там, не надо с ними взаимодействовать, не те люди. Я думаю, ну ладно. Ему, наверное, лучше знать, потому что он, видимо, там что-то хапнул, какого-то горя, но он об этом никак не рассказал. Далее организация вот это отцы страны пытается создать паблик вконтакте причем прямо со старта там внутри начинает брать членские взносы по 250 рублей с человека иначе ты нам не нужен значит вот ты никак не нужен ну понятно там деньги маленькие на какие-то организационные работы они всегда нужны там где-то листовки попечатать значки какую-то вот информационную работу провести даже поддерживающий какой-то видеоблог вести это надо чтобы кто-то сидит Дел, тратил время как я сейчас записывал вот, все выкладывал там теги все прописывал это время убитое То есть, на что-то эти деньги тратились небольшие но остальные как-то организации обходились без вот этих вот взносов собирая членские взносы Ренат яростно критиковал тех кто собирает донаты и тех кто оказывает юридические услуги за деньги ну наверное человек хочет чтобы все работали бесплатно да Через какое-то время я захожу в этот паблик, отцы страны и обнаруживаю, что он заблокирован внимание по причине подозрительно-мошеннического сбора средств непонятно на что. Как-то бывает, да. Пацан к успех ушел, не фартануло. Но м -м, один паблик снесли, естественно, был тут же организован второй, весь народ туда перенесен был, и, собственно, ничего фатального-то не случилось. Просто, видимо, Ренат обогатился опытом и перестал налево-направо отрубить о том, что он собирает деньги на какую-то деятельность, на деятельность там организации отцы страны. Причем Ребята, вот те, кто сейчас, возможно, смотрит вот это из отцов страны, против вас лично я ничего абсолютно не имею, потому что я некоторых из вас знаю и абсолютно уверен, что вы тоже борцы за правду. И, возможно, у вас нет никаких мошеннических действий. Возможно, вы вообще во всем чистом в белом. Сегодня ролик просто про Рената, про то, что он обманул нескольких людей. Такая организация, как отцы страны, она как бы вообще должна в принципе существовать. Но она должна существовать без таких мошеннических элементов, я думаю. Без того, чтобы люди потом ко мне обращались и говорили, ты их рекомендовал, а они как бы меня обманули. Вот так. Ренат окружил себя преданными сторонниками, началась работа, а о работе об этой я в основном не в курсе, но понимая, что они там все-таки как-то пытались помочь отцам взаимодействовать там с судами, с опеками, с бывшими женами. Ну, и я думал, что все нормально, как бы, ну, развиваются и развиваются. Ну, не с нами, ну и хрен с ними, да. Есть еще много всяких организаций в моносфере, которые работают как бы отдельно. И есть вообще, которые не в моносфере и по той же, собственно, стезе идут. Всяко-разно бывает. Ну, думаю, ладно, идут и идут. И вот летом 21 -го года Ренатка ко мне обращается, говорит, слушай, запиши ролик про отцы страны, что-то давно не было. И прям так вот, знаете, вот ну так, как бы не то, чтобы э, как-то вот попросил, а прям как-то вот прям наехал, что типа, давай, типа, ты обязан. Я отвечаю, ну ладно, что, записать-то не проблема, а повод-то какой-то есть, ну да, вот, отца, отцам страны два года у нас праздник офигенный, мы там помогли многим людям, я говорю, ну хорошо, отлично, запишу, записываю ролик, где-то в августе или не помню, в июле я записывал этот ролик про отцы страны, выкладываю, он набирает какие-то определенные просмотры и что-то вдруг набирает какие-то странные комментарии, обычно, если люди пишут там, ну вот, хорошо, помощь отцам, да, классная организация, тут что-то какой-то негатив пошел, я думаю, в чем дело, где-то через месяц после того, как этот ролик вышел в свет, мне пишет один человек, говорит, Ренат охренел. Я говорю, в чем дело? Говорит, он у меня деньги взял и ничего не сделал. Я говорю, за что он у тебя взял деньги? Ну, он говорит, взял у меня 15 тысяч рублей для того, чтобы, внимание, найти адрес моей бывшей жены в Москве. То есть, надо полагать, у Рената есть какой-то доступ к секретным базам передвижения бывших жен. Понятно, что какой-то незаконный способ, да, понятно, что это транзакция такая, за которую чеки выписывать не стоит, надо ее отдать либо наличкой, либо перевести на карту, либо на киви, либо на донейшн, куда-нибудь, лишь бы только вот э, не конкретно исполнителю, не тому, кто будет это делать. Иначе можно очень хорошо подтянуть, да, и... Я говорю, ну, мало ли, ну, может, человек забыл там перевести обратно или что, или, может, денег сейчас нету, или, а почему, говорю, он тебе не дал-то этот адрес? А он, говорит, потом слился, слился и сказал, я вот решил, что ты, значит, к своей бывшей жене питаешь некую ненависть и можешь пойти на противоправные действия, поэтому мы тебе, короче, адрес этот не дадим, пошел ты нафиг. Ну, человек такой, ну ладно, а чё, говорит, мозги там мне компостировали там 3 или 4 месяца, взяли деньги, да, 15 тысяч взяли, а результата не выдали. Ну, верните деньги тогда. Ну, типа, ну вернем-вернем завтра. И вот это вот слово завтра у Рената стало ну прям везде прослеживаться. К нему какой народ не обращается? Деньги давай сегодня, а результат получишь завтра. Мы уже там в чате, вот где пострадавшие собрались от Рената, мы уже там угораем над каждым словом Рената, где он говорит завтра, завтра ты получишь деньги, завтра я отправлю тебе посылку, все будет завтра. Я сижу тогда думаю, блин, ну надо Ренату написать. Пишу Ренату, говорю, вот, Помнишь человека, он тебе 15 тысяч давал. Он говорит, да не помню, мне много кто давал, у меня там долгов на миллион семьсот есть. Миллион семьсот долгов. Как интересно. Ну ладно, вся страна живет в долг. В общем-то, весь мир живет в долг. Вроде нормально, да. Я говорю, ну там 15 тысяч, что такое 15 тысяч, миллион семьсот. Ну ты отдай человеку-то, если это, ну, если ты для него ничего не сделал, ты ему отдай. Он, да, да, завтра отдам. Я пишу этому человеку. В тот момент я вообще на отдыхе в Турции находился. У меня было не до него абсолютно. Вот не до него было. Ну я все-таки говорю, подожди, вроде Ренат мне отписался, что тебе отдаст. Тот продолжает бомбить. И через некоторое время, где-то недели через три, присылает мне скрин. Говорит, я не верю своим глазам. 5000 тысяч прилетело, говорит, на карту от Рената. Я говорю, ну, вот видишь, человек оказался не таким уж и плохим, как ты думал. Mm -hmm. Говорит, а где еще десятка? Я говорю, ну, наверное, человеку очень сложно, он миллион семьсот кому-то должен, да, что там, пятнадцать тысяч, ну, подожди. Что, говорит, будешь делать, есть такой анекдот, что будешь делать, если выиграешь миллион в лотерею, долги раздам, да, а с остальными что будешь делать, а остальные подождут, ну вот, наверное, у Рената такая же ситуация, надо пожалеть человека, да, и ждать, ждать, деньги будут завтра, еще через месяц прилетает еще одна транзакция этому человеку, еще на 5000 рублей с 15, то есть вот 15 косарей, я вам скажу, вот эту мелочь Ренат отдает, уже больше полугода, больше полугода, и то потому, что на него этот человек наехал, я наехал, пообещал ролик разоблачения снять, но э, из-за одного-то человека не будешь этого делать, и тут мне пишет Андрей Трей, вот, Андрей Рыбаков, его настоящая фамилия, в сети он известен как Андрей Трей, и говорит о том, что Ренат его обманул на 168 тысяч, я говорю, да ладно, да не может быть, 168 это за что можно дать человеку в организации отцы страны, что он тебе должен за 168 косарей сделать? Детей вернуть, бывшую жену с тобой помирить или что? Он говорит, нет, это вообще не связано с деятельностью организации отцы страны. Это было связано с тем, что они там какой-то пытались то ли бокс арендовать, то ли ангар, короче, для чего-то там, для какого-то производства. В общем, Андрей делает какие-то футболки, продает, раздает. И вот Ренат ему что-то такое сказал, а давай, вот, ну, давай вместе, ну давай. А что надо? На, надо вот офис снять. Переведи мне 168 косарей на карту. Вы сейчас потребуете пруфы, конечно же, чтобы я выложил, но я не буду их выкладывать, потому что это раскрытие персональных данных и раскрытие личной переписки, на которую Ренат согласия не давал. Вы все прекрасно знаете, о ком я говорю, но персонификации нет, фото в этом ролике нет и не будет и соответственно скринов я вам тоже никаких не покажу но я так думаю что эти скрины появятся в суде и через какое-то время мы с вами просто увидим цитату решения суда о том что в результате вот таких-то действий вот такой-то человек получил такой-то срок или такой-то штраф но это еще не все есть еще один человек который пострадал на 280 тысяч рублей и этот человек вообще постарался чтобы его имя я не знал вот но этот человек с которым вводят дружбу андрей брезгин которого вы все прекрасно знаете до конца прошлой недели то есть, это ну, до 1 декабря, грубо говоря, до, до 30 ноября. Ренат обещался ему эти 280 тысяч вернуть. Потому что дело, видимо, тоже не сделал, за которое хотел брать деньги. За которое взял. Вот, Ну, человек там по-другому решил. Он сказал, да я просто в суд подам и все. Я просто его раскатаю по полной программе, ну вот, законно. Я не буду вот это все в сети выставлять, эту переписку. Я не хочу сам светиться. Я человек не публичный и не хочу им быть, вот поэтому говорят, я буду действовать самостоятельно. Когда я собирал вот этих вот всех товарищей в кучу пострадавших, чтобы просто понять, что ну не один человек, если один человек пострадал, это может быть случайностью, это может быть ошибкой, это может быть ну чем угодно, это может клеветой какой-то быть. Да, тут вот прям люди массово пошли. И я опубликовал сначала пост ВКонтакте про Рената и про Андрея Трея, про Рыбакова. Вот. И тут внезапно объявляется Берлога, Даниил Берлин, канал Берлога Лайв. Мы с ним как-то вообще так вот не контактируем, у нас так <смех> вражда, не вражда, ну, в общем, никакого взаимодействия, у него ко мне претензии, у меня к нему претензии, в общем, мы как-то с ним не контачим. но а тут вот я его пригласил все-таки в этот чат пострадавших, и говорю, берлога. Ну, давай э, наши распори с тобой оставим за, за скобками. Давай вот просто расскажи, а что ты хотел сказать-то, как ты-то лично пострадал. И Берлога рассказывает, что он Ренату передавал подарки для своей дочери, которую Ренат обязался довести там в срок и все. И сколько там времени прошло уже полгода. Уже два ролика у Берлоги на канале вышло про это. Ренат молчит. Ренат молчит. Все, тише воды, ниже травы. Зато во всех своих пабликах, сейчас у него Дягелев, и Берлога, это очень плохие люди, которые ну, вообще смотреть их каналы не надо, заходить к ним не надо, надо просто их всячески, короче, всячески им гадить. Вот. Ну, и это еще не все. И это еще не все. Не так давно в сети появились ролики с участием некого Образцова, ну, такой вот отец, да, фамилия-то красивая. Вот, ну, он там тоже с женой развелся, жена его поимела по-всячески, там, имущество распилила, на алименты подала. И вот он приходит на свидание к своей дочке, и на этих свиданиях дочку на камеру вот так вот называют проституткой, шлюхой за то, что она от него получает какие-то там алименты. И Ренат взялся этого типа поначалу защищать. Я говорю, Ренат, ты дурак совсем? Это вот, ну, месяца там, полтора или два назад эта история прогремела там по сети. Я говорю, даже этого касаться не буду. Этот человек, вот такой вот м -м, придурок, он не должен стоять рядом вообще нигде, ни с какой моносферой, ни с эгалитарным движением, ни с твоей организацией. Если ты хочешь быть как бы не замаранным вот этим дерьмом, просто выгони его. Не ты ли мне говорил, что Андрей Трей это просто какой-то долбоящер да а вот это не долбоящер был и вот это вот как ее там Энгельград там или кто тоже, тоже. оказывается она теперь член <тоже> организации отцов страны но ну, в принципе мы женщин-то не выгоняем мы женщины любим но она помогает образцову и стоит на его стороне ренат тогда сказал что можно значит тут зацепиться за синдром паса за синдром отчуждения родителя напоминаю что он существует но он не признан значит не всемирной организацией здравоохранения не психологами американскими там ну ни пока не признан но он как бы есть да закона о том что отчуждается ребенок и в результате этого надо наказать родителя, закона у нас такого тоже нет, до чего там Ренат собрался докапываться, я не знаю, но он предложил, вот конкретное его предложение было изъять ребенка у матери, поместить в детдом, а потом пригласить психологов и устраивать свидание с мамой и с папой, чтобы восстановилось нормальное значит, отношение у ребеночка к маме и папе. Я говорю, ну круто, но по-моему дичь. Вот по-моему реально дичь ты сейчас несешь. Я надеюсь, что это не все, потому что если человек занимается какими-то мехинациями, это входит в систему. Это входит в систему, и некоторые другие люди, которые сотрудничали с Ренатом, говорили, что вроде как человек-то он нормальный, просто он финансовый разгильдяй. Ну вот как-то вот у него с деньгами так вот все вот взял, куда-то сразу паха нету, и потом не дождешься не дозвонишься и даже говорили о том что собирая деньги на какое-то мероприятие там в питере куда должен был явиться ренат приезжали в общем-то люди которые с ним взаимодействовали и говорили что денег в руки вот этому товарищу просто не давайте денег ему не давайте ну пускай он там оратор он конечно какой-то там возможно из него и есть убедительные вот, и как бы денег не давайте. И тут я от Брезгина еще узнаю на последнем стриме с Брезгиным, где вы можете посмотреть отношения самого Андрея Брезгина, собственно, к Ренату и к его организации. Вот мне у меня просто резануло как-то по ушам, когда Андрей сказал, Ренат умудрился уже разосраться со всеми, со всей моносферой, с какой только можно. И я вспоминаю, да, действительно... В первую очередь-то с Сарвачевым разосрался. В первую очередь самая мощная мощной организацией, эгалитарным движением, которое уже как бы не существует. Вот, вы, надеюсь, об этом знаете, надеюсь, смотрите Сарвачева, почему и как оно уже не существует. Но тогда оно было прям мощным, да. С Брезгином умудрился поругаться, с другими-то умудрился поругаться. И меня, знаете, за что вот меня <свят> Ренат послал, когда я ему обратился с пояснениями по поводу вот Андрея Трея, по поводу вот этого человека, которому он 15 тысяч торчит. Я обратился с пояснениями, и Ренат мне сказал, что мы тебя, Руслан, короче, удалим из там, всех там чатов, в которых ты присутствуешь, где вот отцы страны присутствуют, чтобы тебя не было. Мы тебя знать не знаем и знать не хотим. Я говорю, почему? А потому что ты за прививки. Я говорю, а какое это отношение имеет к моносфере то вообще? У нас тут, тут что написано на входе секта антипрививочников или что? У нас есть те, кто и за прививки, и те, кто против прививок. Давайте найдем вот повод, на котором устроим взаимный срач. Ну, давай, говорю, тебе лучше знать вперед. Но вот по поводу денег, просто я ждал объяснений. Конкретно от Рената, когда и что. И из тех событий уже прошло ну, достаточно много времени. Это не вчера было. Это было не вчера. Деньги Андрею Трею до сих пор не возвращены. 168 тысяч. Второму человеку из 15 тысяч возвращено 10. Берлогины подарки неизвестно где потерялись в дороге. Ну и как бы вопрос открытый остается с тем человеком, которому Ренат торчит 280 штук. Еще, конечно, можно припомнить тот мошеннический эпизод, когда Ренат собирал деньги в соцсетях на лечение якобы неизлечимо больного ребенка, вроде как даже своего, от чего его жена тогдашняя, еще не бывшая, была в диком шоке и это было рассказано на передаче мужской и женской но это же все неправда это же не систематично происходило да Ренат только один раз наверное деньги у кого-то брал и не возвращал но лично я вот складывая всю вот эту цепь событий произошедших за последние два года вижу что все таки эта система все-таки систематически Ренат любит у людей брать деньги, не отдавать, брать деньги якобы за что-то и не делать дела, за которые он берет деньги. Что-то такое происходит и происходит этого уже достаточно много, чтобы можно было об этом снять ролик и лично моя позиция, я больше рекомендовать кому-то не буду обращаться к Ренату и в организацию «Отцы страны». Ну, если «Отцы страны», конечно, Рената выгонят из своих рядов и будут как-то развиваться, попытаются сделать так, чтобы забыли вот эту вот тень, которую бросил на них их лидер, то, может быть, я передумаю. Но на сегодняшний день кому-то рекомендовать Обращаться туда, откуда приходит столько жалоб, я больше не буду. Я удалил все свои ролики, в которых рассказывал про организацию отцы страны и давал ссылку. Ну, как бы все. Мне все понятно. Если работаете с людьми, если работаете по моим рекомендациям, постарайтесь сделать так, чтобы ко мне потом люди не приходили и не говорили. Что за мошенников ты нам порекомендовал?»